Да, да, да. Я тоже вижу, что это не самое хорошее. Самое хорошее. давайте пока их нет забивать Дима, да, да, да, да, да, да, Пойдет, да, да, да, да, да. э, ну пойдет! <связь> Я эф! Говорить надо. Второй раз так делаете. спокойно пусть он позиции меняет, пусть все равно ты поменяешься здесь. нет, все один выиграл, другой проиграл. О! Ну, он все время свой, Рощи! Давай, давай, встречаем! Ой, дай, дай, пас, пас, пас! Ай, давайте, давайте, Ну, стой, давай, Саша, Саша. Саша, первый, Саш, первый! Я сам решил. Поскольку двигаются, значит, все пора Ну, ну, ну, ну, ну, ну Это его Вот и все, главный передач. нашли игроков. Платея, платея. А может тут? А погода! Хорошо, вернись! Вот, Вот втроем еще не не вечером. Ты не да вечер, но уже смелка. А да. Ты чё, Вот опять пятку. Не нужна да. эта Вот передача в центре после пятки. Так и давайте. Да, вот опять. Редактор субтитров Перебивай сложно. Слава Богу, что я команду входа из вас. убегайте, Какая... Дай послышать, это еще Помощь! Дом, где помощь? Браво! Просто дай! Просто дай! Хорошо, Толян, умница! Ну, кто там? Ну! Зачем с вами на карту О, Вот на то. на ногах, О, что делать? Ты чистый жок. Задний, подкатит. Как-то чистый Хотите думать головой, играйте эмоции. Вы играете эмоции. Вот что делать. На 8 еще раз, два, давай. за спиной. спокойно. Восьмой, по его горка смотри. Хорошо, Саш, счетом. Хорошо. Хорошо, Хорошо. Переводи, нас. 1, ну, 0, 5. 5. 5. давай, давай, давай, ладно.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 его. Бороду. Не, Бороду. Не Бороду. надо сейчас туда лететь и куда-то. Одну треть отдаем, и он у вас тоже помощь будет. В команде футбольного клуба Аполье вместо игры номер 10 играет номер Давай, давай, Димарик, давай! Ну! Ой! Ну! Домовил, соля, молодец, молодец! Давай, давай! Нет, нет. Давай, давай! Один! стоя, Молодец, стоя, стоя, стоя, Давай, садик, кладись, Ой! Ой! Ой! Давай, давай, мяч возьмите, мяч! Мяч возьмите! Давай, мяч возьми. Давай, ребят, еще один! Что ребят, еще один! Сейчас, ребят, еще один! Сейчас, Сейчас, ребят, еще один! А что, черт возьми? Это же Давай, Леша, Леша, Леш, давай, Леша, Ал ⁇ Леша, Леш, Ал ⁇ т, Леш, Ал ⁇ не едь. Давай, давай, давай, давай, давай, давай он А сайк он будь, да? А, да, на да, да, да. ближе. Да, да. Спасибо. Нет, Антон. Да, берем мечи. Чего? Чего? Чего? Женова. Чего? Женова.